Всем привет! Итак, кросс-постинг либо отложенный постинг. Что это такое? Это возможность подготовить серию публикаций, которые будут выходить, публиковаться, без непосредственно нашего участия. Через какое-то время, в каком-то режиме. Возможностей много дает это в плане мы можем с вами заниматься какими-то делами, можем заниматься запусками, уйти в отпуск, там, не знаю, приболеть, еще что-то. И в любом случае мы знаем, что наши посты будут выходить в нужное нам время. Итак, как это делается? Я продемонстрирую это на примере своей группы, паблика. Значит, открываете свой паблик, либо личную страницу, можно делать и там, и там. И там. Соответственно, находите место для публикации но ну, стандартная вот окошко где публиковать запись какую-то у вас очевидно уже готов какой-то текст я не буду заморачиваться возьму предыдущий текст это поскольку для примера соответственно размещаем текст далее обозначаем дату допустим вот я хочу чтобы это вышло в следующий понедельник а по времени Ну, допустим мне Хотелось бы, чтобы это вышло в 10.30. 10.30. И нажимаем на свободное поле. Внимание, если вы нажмете на сбросить, то дата изменится. Итак, вот сюда нажимаем и получаем 28 октября 19.10.30. Все отлично. Осталось прикрепить видео либо картинку к этому посту. Соответственно, все как обычно. Открываем либо фото, либо видео, либо опрос, либо статью, либо что-то еще. Давайте так, я сделаю, прикреплю фотографию, поскольку если делать видео, но ну, оно будет немножечко долго подгружаться, зачем нам ждать в эфире. Итак, все, пост готов. Напоминаю, 28 это понедельник в 10.30. Нажимаем в очередь. Нажимаем. Все. И смотрите, вот здесь раньше у нас было записи сообщества, появились отложенные. Если мы нажимаем отложенные, мы видим, какая запись у нас отложена. Если мы хотим, допустим, сделать несколько постов, серию постов, то, соответственно, мы снова размещаем какой-то текст, снова нажимаем фотографию, ну, либо видео, либо что-то. Ну В данной ситуации я выберу вторую вот вот фотографию, двоечку. Вот она есть. Видите, я изменил последовательность, не принципиально. Фотографии теперь назначаю время. У меня было 28 -ое. Я хочу, допустим, по понедельникам в 10.30, чтобы выпускалось. 28 -ое, 4 10.30. Меняю 10.30 на чистом поле, ставлю в очередь. Ну и для закрепления давайте сделаем еще одну запись. Опять снова какой-то текст. Давайте теперь я сделаю все-таки сначала дату. 11 ноября в 10.30 хочу. Также, чтобы вышло. Теперь прикрепляю фотографию. Можно, кстати, взять из папки. Можно взять с компьютера. Открыть. В очередь. Все. Вот здесь показано, что у нас три поста, которые мы отложили, они опубликуются самостоятельно, без нашего участия. Допустим, ремарочка, у вас через какое-то время вы захотели два момента. Либо опубликовать сразу, либо изменить. Если опубликовать, то значит, вот просто нажимаем опубликовать, и этот текст, пост выйдет в данный конкретный момент, когда вы нажмете это. Либо вы хотите отредактировать все действия, аналогичные с обычной, обычной публикацией поста. То есть на галочку, редактировать Что-то меняем Можно изменить картинку, добавить видео И так далее, и так далее Все, сохранить Пост также выйдет 28 октября в 10.30 Если вы не трогали дату По поводу кросс-постинга Или отложенного постинга Это все А, ну да, с вами был Желтый мужик Ставьте лайки, комментарии, если вы смотрите это у меня на паблике.